Ну наконец-то я сюда зашел твою мать. Ох, сраная игра, она только что вылетела. Я полчаса ждал, пока она загрузится и это все вот это вот. Ох, я тут еще и печенькой подавился. Ёпта, это надо было заснять. Жалко кадры. А ну, у меня вообще компьютер к монахам полетел. Все полетело к монахам, пришлось перезагрузить еще и запись просралась. Охереть, а просто начал. Ну чё опять с игрой происходит? Вот, вот скажи мне, что с игрой происходит? Почему черный экран и эта загрузка, и вот, ну, ты видишь, что происходит? Загрузилась, слава богу! Хоть не вылетела, уже радует. Вы можете передать нам мотивы и предложения. Выход Галилеи Соломон, штабу службы безопасности и жилой зоне. Твою мать, что происходит с этой игрой, она мне не нравится вообще ни разу. Чужой, ты хороший вообще парень, знаешь, я не хочу тебя убивать, просто ты меня убиваешь, ты меня вынуждаешь это делать. Бля... Так, Чужой, давай решим все мирным пытвом. Ты красавчик и я красавчик, мы оба красавчики, значит, ну, понимаешь, там все дела. Хух, пошел ты нахер, сраный Чужой, чтоб тебя собаки сожрали. Я понял, найти корабль чего-то там. Ага, не назад, окей. Так мне вот туда наверх, да? А там, ну, конечно, там закрыта дверь, конечно. Да, коне... да, конечно, вот там вот закрыта дверь. Ну да, и я сюда не пройду, да? А, все, все, все, я я понял. Зря бы канул, зря. Понял. Ох ты, твою ж налево Херать копать, тут... А, а, точно, это ж мы тут немножко похулиганили Ну ладно, чё, бывает Ну немножко похулиганил я Ух ты, как тут фпс про пролагивает FPS жирает. Вот эти штуки знаешь, что означает? Что чужой намечается, ва вашу мать И чужой будет Ой, я помню, как я... О. Да, вспоминаю эти у О. О. Жесть. А я могу напрямую пройти, да? Потому что открыто. Нет! Нет! Эта игра хоть раз давала мне напрямую пройти? Нет! Бляха! Ну лови вот это. Вообще Ему похер на мину! Ему похер на мину! -ми -ми -ми нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет! Нет! Пожалуйста, не надо! Да сопощай я полу, мне вообще похер, главное. Уже <свят> <свят> <свят> <свят> <свят> <свят> отмразот, отмраз, вот скотабаза. Так, смотри, какие у нас дела. У нас тут чужой. У нас тут одна тварь одна тварь и чужой это равно чему это равно плюс стресс во первых во вторых плюс стресс давай рассказывай на мне техники безопасности а я пока тебя убью Бум! прячься потому что сейчас придет знаешь кто чужой а знаешь почему потому что я издал шум это мразь сюжетту. Так, ну он меня не видел, он меня не знает. Вали отсюда. Ушел у шлепок. Иди давай, к монахам. А я знаю, что ты трохи. Как? Я не понимаю. Э, тихо. Ой, ящичек. Надо было в ящичке спрятаться. Ну ладно. Ладно, чужой, если ты ко мне подойдешь, тварь. Иди нахер. Понял нахер? <свист> нахер пошел. Еще раз. Хороша. Просто рванули. Не прячемся. Зачем прятаться, если просто рванули? Главное, чтобы еще этих тварей не было. Так, так, так, так. не Стой, Бля. Твою мать. О, жесть. Вот ты меня тварь напугала. Что? А ч ⁇ из... А -а -а -а. Класс. Просто класс. Игра точно не хочет, чтобы я ее прошел. Да, охеренно, да... Так Какой Оля. Ты представляешь Я просто понятия не имею Как с ним бороться С этим чужим он читер Я просто себе и шел потихоньку Я просто себе и шел потихоньку И он тварь Меня все равно заметил Ты прикинь Есть Есть мать вашу Я здесь Аллилуйя Аллилуйя, здесь. Я здесь, мне бы сохраниться, потому что чужой, сраный, драный. Саный, драный, чужой. Взломать дверь надо. Так, Ешечка, Палочка, э, Хералочка. Это и это. Ей, бой. Навык не потерял. Навык не потерял, это самое главное. что просто жми. А как же ты? Да мне не... Давай, жми быстрее, там чужой где-то лазит. Быстрее, пожалуйста, можно. А двери там сзади закрыть нет. Лучше закрой нахер. Полетели. Есть, мы улетели куда-то. Я, я не знаю, куда мы улетели, но мы куда-то улетели. И это слава богу, от этого сраного-драного чужого. Не знаю. О, что за чертовщина. Почему раньше нельзя было так улететь? Слышишь? Чужого? Слышу, еле -еле. Меня уже Скоро Ура, лилуя, сохраняем. А, а, я рад сохранялки. Что дальше? Какая наша цель? Опа, а у меня фонарик есть. Что вы думали? Что вы думали? Я без фонарика, да? Нет, я, без... я с фонариком. Я модный. Я модный и молодежная, а чё тут так херовенько, дешевенько. На том корабле побогаче как-то было что ли? Тут как-то херовенько, дешевенько. Подожди. Опа, опа! А как это открыть? Опа, нажмите кнопку, нажимаю кнопку. У -у -у -у! Патрончики, моя любимая. Так, а теперь можно огнемет взять. 50, конечно, огнемет это немного. Ну, я думаю, чужого хватит отпугнуть. 4, 5, 4, 5, 10. 4, 5, 10. А, он, ну как раз. Так, 4, 5, 10. Как удобно, что они код радом с паролем. Это очень удобно. Здрасте. По крайней мере, сейчас только что не было сохранялки. Дайте сохранялку, ало. Сохранялку, дайте. Ключи кнопочку, сохранялку, дайте. Ко мне не придет, чужой. И слава богу. А, опа, наша любимая игра. Оп! Доступ запрещен! класс. Хорошо, сыграли. Давайте еще раз. Е-бой. Э Пошла жара. Все, сейчас рвань, текать надо. Текать надо. Дверь заперта, я не могу текать. Ну. Э -э -э, а чё? Все, надо смириться. А, все, не заперта. Все, окей. Марл нигде нет. Ну и хорошо, что его нигде нет. Это же отлично просто. Привет, Риви. Добро пожаловать на борт. Марлоу. Здорово, мы знакомы? Марло, меня. В существе, и... я нет, нет, нет, Тейл? идите нахер. Тейл? Нахер Тейл? пошло. На не ага. ко мне, Думал я такой хорошо. наивный, херушки. Шикарно, у меня есть огнемет. Отлично, используй. Нет, заткнись, пожалуйста. Не включайся на моих глазах. Окей, я ничего не понял. Окей, окей, доки. Вот то! Куда вес фпс сожрался? Жесть, Тим! Воу, воу, воу, тихо! Я с мирными намерениями. Перезаряжайся. Так, отдайте а сохранялку пожалуйста. О, спасибо, вы меня услышали. Вы услышали мали, мали, мои молитвы. Это хорошо. Когда игра слышит мои молитвы, это очень хорошо. Это такая странная серия получилась. Ну, ладно. Как, какая получилась? Все, кто досмотрели до этого прекрасного момента, огромная благодарочка вам за это. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал ради смешного, интересного, крутого, классного, страшного контента. Ну, а пока. Всем пока.